И всем ребята, это канал И сегодня мы будем играть в толпе. Вернее, в ну или патруло, это означает правильный, сделаю правильный выбор и челлендж. А мы начинаем. Итак, ученик Переисти. То я ученик, у меня будет. Сильные свети, ну и все выкрутили. Ладно. Теплый светильный холодный свет. Теплый цвет. Я памяти как дать еще и так, как не хотел. Не без разницы, это просто тупо. Ладно. Хапка или как-то... или он будет хапкой. Хапка. Он берет к нам коленка, не клеит Он не знаю, не скайвай. Иди на супер спать пораньше или ложиться под ложи. утром У меня существует собственно, в самом конце все. вопросы, какой у нас Ну, смотрите, если лет у вас успешно, то то вы сейчас видите всю жизнь по-другому. Они же печальные молодцы. Мне это приятно. У вас у вас число весто было. А если печально весы, то у вас будет печальные молодец. Мне кажется, вот это. А вот это заметили у нас также А вот это не заметит, я подумал, с здесь Просто находлюсь на море там бутылку. Ну, вот я не выбрала, смотри это, пожалуйста. Мультики или сериалы. Мультики или те, разные, вдруг смотреть по сне. сериал тоже неплохой. Ага, смотри за долгой стороны сосудов, за долгой камеры. Сознать, что ребенок создает за землю, и Кого из земли? Нужно знать, что то ребенок создает за землю, и тем, как что, Так. следующий вопрос. Какой 13? Ненормальное видео? Ммм. Как на помойку с людей? Как мы сегодня какой-то скактур, В Дом особенный? Дом. Вниз, не и быть толстым. Есть, и заниматься спортом. Спорт, конечно, не спорт. Полезно. Спорт здоровья. Я, повторяю, руку чуть-чуть, красный вестат. И постепенно ручка. Если укресили в школе, то много Друзья мы любые Итак, пятнадцатый вопрос. Итак, пятнадцатый вопрос. Поесть или попить? Пить тоже, ну, мне кажется, пить важнее, чем пить. Поднимать. Пятнадцатый вопрос. Вконтакте или не стоя на Вконтакте? вопрос. У меня большее другое на свидание, у меня не будет пить. выход в список на полную, старший список в шуту. Допустим, я ничего не понял. Девятнадцатый вопрос. Жить в любом районе неплохой каратере. И жить в негладкополучном районе в роскошной квартире. Итак. Ну, допустим, какой будет последний вопрос. Ты смотри сериал кухни. Ты не смотри сериал кухни. Смотри. Вот. Ну а что? Вот. Ну а тишина. Косята или чем нет? крутой дом, с пауками. У них не очень крутой дом, но с пауком сейчас будем да. Так, как вот второй вопрос. У вопрос. Муж вам муж раз, я, наверное, в раз городе? Здравствуйте. Для нас и последний вопрос. У меня, у меня есть консоль или у консоли? Перешивай просто ты твои стик. А А старше давать прикосновения не мог просто все Последний вопрос был Ну а что с вами думаю сейчас поздравляю этот канал верить всем удачи и всем пока пока